Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В сегодняшнем видео мы поговорим об открытом интересе и узнаем о том, как грамотно его применять для более качественного анализа рынка. У нас открыт график фьючерса на британский фонд, и давайте добавим к нему график открытого интереса. Во вкладке индикаторы Соответствующая опция, открытый интерес и активируем фьючерс, открытый интерес, поставив соответствующую галочку. Таким образом у нас отобразился график открытого интереса или сокращенно, как его называют ОИ. Для оценки настроения рынка целесообразно использовать показатели открытого интереса, как на фьючерсном рынке, так и на рынке опционов. Анализ открытого интереса помогает трейдеру подтвердить силу или слабость существующего тренда. Открытый интерес показывает, когда новые деньги появляются на рынке, означая более агрессивную торговлю трейдеров в текущем направлении тренда. Увеличение общего открытого интереса в целом поддерживает текущий тренд и, как правило, указывает на его продолжение. Общий открытый интерес уменьшается, когда трейдеры выводят деньги с рынка, показывая изменение настроения, особенно если открытый интерес рос раньше и начал снижаться. В устойчивом восходящем или нисходящем тренде открытый интерес должен расти. Это означает, что быки контролируют рынок во время восходящего тренда. Или медвежьи шорты доминируют в нисходящем тренде. Снижающийся или боковой открытый интерес сигнализирует о том, что стренд ослабевает и, вероятно, находится вблизи его завершения. Существуют определенные правила торговли по открытому интересу, и давайте детальнее с ними ознакомимся. Итак... Если у нас растет открытый интерес и растет соответствующий график нашего актива, значит мы готовимся к покупкам. Почему? Потому что количество игроков на понижение возрастает при такой ситуации и со временем им придется бежать, то есть закрывать свои шорты, ну а это соответственно будет толкать цену выше. Это первый вариант. Второй вариант, когда у нас растет открытый интерес, но цена на наш актив при этом снижается. В данном случае мы будем готовиться к продажам. Почему? Потому что количество игроков на повышение растет и со временем им придется закрывать свои покупки. Ну а это, соответственно, толкнет цены еще ниже. Детальнее мы сейчас рассмотрим это на примерах. Далее, если открытый интерес у нас снижается, график при этом на наш актив растет, мы готовимся к продажам, потому что обе команды закрывают позиции. Обе команды это и покупатели, и продавцы. То есть байеры, покупатели снимают прибыль, они фиксируют прибыль. Ну а селеры, то есть медведи или продавцы, они кроют свои позиции. Поэтому рынок в данном случае готовится к развороту. Это очень важно. Следующий момент, если у нас снижается и открытый интерес, и снижается график на наш анализируемый актив. Мы готовимся в данном случае к покупкам. Почему? Потому что покупатели кроют свои убытки. Ну а продавцы также кроют свои э, позиции. Соответственно, рынок готовится к обратной тенденции. Затем, если у нас открытый интерес растет, а наш актив, график нашего анализируемого актива демонстрирует боковую динамику. Значит, мы готовимся все-таки к продажам. Почему? Потому что опытные трейдеры или умные деньги, как мы называем, крупный капитал, коммерсанты, они, вероятно, активизируют игру на понижение. То есть график у нас не растет, график у нас демонстрирует боковую динамику. А если он не растет, значит, в нем в росте данного актива не заинтересованы крупные деньги. При этом, если у нас боковая динамика, значит, у нас накапливается топливо. То, что оно накапливается, нам об этом сигнализирует рост открытого интереса. Потом, как ранее я сказал, рост открытого интереса сигнализирует о том, что в рынок поступает денежная масса. В таком случае, когда денежная масса в рынок поступает, а наш актив стоит на месте, вероятно, готовятся продажи. Соответственно, у нас есть и обратная ситуация, когда открытый интерес у нас снижается, а рынок также прибывает в боковике покупки мы готовимся к покупкам в данном случае потому что трейдеры коммерсанты закрывают короткие позиции и соответственно рынок готовится к покупкам это основные правила которые следует использовать в данной в данном виде торговли при открытом интересе и есть еще три варианта когда ситуация у нас неоднозначная что предполагает э, для опытного трейдера момент того что мы не будем находиться в рынке то есть при ситуации которые вы видите ниже а именно когда у нас открытый интерес демонстрирует боковую динамику именно боковую а при этом у нас наблюдается либо рост либо снижение либо боковая боковая динамика мы будем находиться вне рынка почему потому что в первом случае ну, в данном контексте уже не в первом, но в случае, когда у нас открытый интерес демонстрирует боковую динамику, при росте нашего актива у нас покупки под вопросом. Если наш актив демонстрирует снижение то время, когда открытый интерес демонстрирует боковую динамику, у нас продажи под вопросом. Когда у нас оба показателя и открытого интереса и анализируемого нами актива также демонстрируют боковую динамику, у нас какие-либо сигналы отсутствуют. Если мы возьмем интереснейшую ситуацию с нашим британс фунтом значит что мы можем здесь наблюдать мы видим устойчивое снижение по фьючерсу на британский фунт мы видим что у нас была некая боковая динамика по открытому интересу после чего открытый интерес у нас начал увеличиваться значит что у нас по правилам если у нас идет снижение по нашему активу и идет рост по открытому интересу, мы готовимся к продажам. То есть это количество игроков на повышение, в данном случае количество игроков на повышение у нас растет. Со временем им придется закрывать покупки стопы, то есть, а это толкнет цены еще ниже. Если мы проанализируем данную тенденцию, мы увидим, что действительно это так. Если мы начнем анализировать наш график с 14.05.19 года, мы увидим, что да, уже у нас была боковая динамика, потом началось у нас снижение по нашему анализируемому активу. При снижении нашего актива мы наблюдаем рост открытого интереса со 150 699 до 152 188, то есть это уже явная тенденция, когда открытый интерес у нас начал рост, а анализируемый актив начал снижение. Мы видим, что чем дальше у нас продолжается снижение по нашему активу и потом образуется боковик, ОИ при этом у нас растет. Это подтверждает наши правила, что мы готовимся к дальнейшему снижению. Еще один виток мощного снижения по британскому фунту и при этом опять-таки у нас наблюдается рост открытого интереса. Сформировался боковик, после которого снова у нас вырос ОИ. Таким образом, очередной виток снижения у нас наблюдается и так далее. Конечно, недавно у нас был всплеск по британскому фунту, но это на общую картину не повлияло, поскольку нисходящая устойчивая динамика по самому активу и рост открытого интереса по правилам сигнализирует о дальнейшем движении вниз, что собственно и наблюдается в текущий момент. Открытый интерес целесообразно применять как для валютных фьючерсов, так и для ряда других анализируемых активов. Помимо этого, хотелось бы обратить ваше внимание, что открытый интерес можно анализировать не только по фьючерсным контрактам, а и по опционам в том числе. Давайте откроем график фьючерса на индекс S&P500 на 30-минутном таймфрейме и подгрузим именно открытый интерес по опционам. Собственно, как я уже говорил, открытый интерес нам сигнализирует о том, что в рынок либо заходят деньги, либо деньги из рынка выходят. То есть Речь идет о том, что либо топливо у нас накапливается для определенного движения, либо оно заканчивается и движение у нас выдохнется. В данном случае, если мы проанализируем изменения динамики нашего актива, мы увидим, что у нас наблюдался устойчивый рост по фьючерсу на S&P 500 и в данном контексте очень резко возросли путы. Красный график – это у нас пут опционы. Синий график это у нас колл опционы. Хотелось бы отметить то, что фьючерс от опциона отличается следующим моментом. Если фьючерс это обязательство купить или продать соответствующие активы в течение действия фьючерсного контракта, то опцион это не обязательство, а это право воспользоваться покупкой или продажей соответствующего фьючерсного контракта за время его действия. Таким образом мы видим, что при мощном росте и движении цены вверх у нас накопилось значительное количество путь опционов с 36%. С 362 814 контрактов до 453 160 контрактов. Значит, таким образом, количество игроков, которые захеджировали свои позиции на снижение, возросло, после чего мы наблюдаем тенденцию вниз. Да, здесь у нас наблюдался откат в том числе, но открытый интерес по пут-опционам у нас практически не изменился или изменился незначительно. Это говорит о том, что количество игроков, которые хеджируют свои позиции и ожидают снижения, все-таки преобладает, после чего мы видим дальнейшую нисходящую динамику. Более детальное использование открытого интереса для для анализа фьючерсов и опционов в том числе смотрите в наших обучающих материалах. А у меня на этом все. Всем успешной торговли!